Меня лучше будет слышно так, Или вот так? Или вот так? С микрофоном все-таки, да? А, я рад всех приветствовать здесь. Да. Меня зовут Матвеев Артем. А, Вячеславович. Уже с все. Хорошо. А, выпустился я в 2021 году. Учился, соответственно, с 17 по 2021 год. И... То место на дне открытых дверей, а, где вы сейчас находитесь, и а, тот институт, а, в который, и факультет, в который вы хотите поступать, он без преувеличения, без каких-то желаний показать какую-то рекламную составляющую что-то еще, он действительно меняет жизнь по многим, многим, многим, многим аспектам. А, я помню, как я в 11 классе изначально, а, я... Думал и был убежден, что я должен поступать на журналистику, что я должен стать журналистом, а, хотя бизнес меня всегда привлекал. И а, в разговоре с родителями, а, возможно, у некоторых уже состоялся этот разговор. Кого-то он, возможно, ожидает. Но раз вы здесь, вы, значит, знаете, куда вы хотите пойти и куда вы хотите попасть. А, я принял решение, мы приняли решение, что это должен быть бизнес, это должен быть лучшая школа бизнеса, лучшая программа по менеджменту а для кого-то, это по управлению персоналом в России. И все четыре года, что я здесь обучался, все, что здесь происходило, это, не знаю, я вот сейчас вроде недавно выпустился, но я вспоминаю время, которое я провел ВБДА а, с таким теплом, с таким счастьем, вот по-настоящему счастьем, потому что я вот сейчас думаю, с чего начать, и даже сложно понять, с чего начать, потому что это целая вселенная. Как минимум потому, что Российская академия народного хозяйства и государственная служба — это крупнейший вуз в России. В этом кампусе обучаются порядка 15 тысяч человек. И, но все равно ИБДА выделяется, ИБДА особенная по-настоящему, потому что и программа, которая здесь, и люди, которые здесь, Uh, как минимум, здесь uh, в ранхихсе 12 факультетов других кто по uh, финансам, кто по экономике. Uh, но вы можете сейчас пройтись по академии, поспрашивать людей, которые не, обуча не обучаются на ИБДА. ИБДА выделяется выделяется своим, не знаю даже как сказать, блеском в глазах, своим uh, видением будущего, потому что. Uh, наш директор Сергей Павлович Мисоедов очень часто говорил и говорит, что мы будущая бизнес-элита uh, России, и мы это осознаем. И в плане образования. Это uh, всецелое образование на реальных кейсах. Uh, и из-за того, что я конкретно говорю про программу менеджмента, потому что я на ней обучался, менеджер должен получить uh, всестороннее обучение, всестороннее образование в разных сферах, чтобы быть, чтобы имелась возможность непосредственно управлять, начиная от HR, финансов, экономики, заканчивая психологии, социологии и всеми прочими дисциплинами, которые я, которым я обучался. И так было, что на втором курсе я был убежден, что я HR, и я очень хотел быть HR, -ом. впоследствии я работал в таких компаниях, как Coca-Cola, HBC и Озон, именно в HR направлении. И впоследствии на четвертом курсе и в конце четвертого курса я понял все-таки, что я маркетолог, и впоследствии я работал с такими компаниями, как Unilever, McDonald's, Superjob. И сейчас я работаю а, в канцеляри в канцелярии одной из ведущих компаний в России по производству книжно-канцелярской розницы. Это ежедневники, это тетради. А, вероятно, вы сейчас Покупали в одиннадцатом классе тетради, которые производит моя компания. И, говоря, возвращаясь непосредственно к ИБДА, у меня был а, сумасшедший опыт именно в плане образования. Я был по обменной программе в Англии, а, где я полгода обучался в городе Хатфилд, а, в университет Хартфоршира в 30 минутах от Лондона. А, и языковая программа, потому тоже удивительное, потому что несмотря на то, что мы были в Англии, мы учились лучше, чем студенты со всего мира, и с третьего курса мы обучались на английском языке именно в ВБД, и это позволяло мне а, чувствовать себя комфортно в финансах против студентов из Китая, Бразилии, Америки непосредственно, когда я был в Англии. Важная также часть, которая с большим теплом я вспоминаю, это студенческая жизнь, это внеучебная деятельность, которая в ВБД лучше. Я был председателем студенческого совета ИБДА с 20 по 21 года. И люди, студенты, все мероприятия и активности, вы должны понимать, Ранхикс ⁇ это лучшая внеучебная жизнь в России. ИБДА ⁇ лучший институт среди всех этих структур и в рамках этой всей внеучебной жизни. Люди, которые вы здесь встречаете, были... Uh, меняли мою жизнь, меняли и меняют мою жизнь, дают мне возможность uh, становиться лучше каждый день и, и сейчас. И это отдельная история преподавателя, которые uh, преподают в вот, да, это Я вот сейчас такой теплотом типа, вспоминаю, потому что оказался в, за долгое время в Ранхиксе. Uh, я даже... Уже немножко запутался, потому что могу говорить об этом часами и говорил об этом часами, об uh, ИПДА и об Ранхиксе. Uh, если я что-то забыл, я готов ответить, готов вспомнить, но просто хочу сказать, что тот выбор, который вы сейчас делаете, он важный, он сложный, но если вы выберете ИПДА, вы точно не прогадаете. Спасибо. Начнем мужчиной и закончим мужчиной. Тогда, дамы, прошу вас. Даша. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Дарья. Выпуск бакалавра менеджмента 2007 -го года. Мне даже как-то страшно об этом говорить, что это был 2007 год. Далее потом магистратура, 2009 год поскольку, в общем-то, у меня вот довольно давно я уже выпускалась, и у меня во время моей дальнейшей профессиональной деятельности и в общем-то в общей жизни была возможность подумать о том, где мне, вот, что я взяла из образования, из ИБДА, из, от, от преподавателей, от декана, от людей. И вот как раз об этих я выделила три с половиной вещи, и как раз об этом хотела рас рассказать. Я представлюсь чуть поподробнее. Я после выпуска и уже в, в, в течение моей учебы я работала в маркетинге, если точнее, в коммуникациях, в пиаре. После этого я 10 лет проработала в крупнейших международных сетях. Начинала я со стажировки в Штатах. Опять-таки спасибо языковой подготовке ИБДА. И сейчас я партнер и совладелец бутик -агентства коммуникаций. И это как раз вот тоже про то, что мы здесь вроде как про бизнес, и, в общем-то, вот в итоге я тоже закончила, ну, вернее, в данный момент, вот я на стадии собственного бизнеса. Итак, три с половиной вещи, о которых я хотела сказать, которые я выделила из всего вот этого комплекса моего обучения и пребывания в этих стенах. Первое — это практика. Вот, собственно, то, о чем говорил Артем, что это реальные кейсы, это реальные какие-то практические истории, преподаватели в том числе практики которые рассказывают о своей работе я, кстати сразу может быть забегая вперед скажу что довольно много ребят с кем я училась тоже возвращаются преподавателями но именно практиками То есть такое у нас есть есть такая традиция принятая вы бы да и то есть, можно сразу, то есть люди рассказывают непосредственно о том, чем они занимаются. Понятно, что это все переплетается, и оно так должно быть с теорией, но послушать, как реально человек вот там запускал бренд, один из брендов Вимбельдана, было всегда очень классно и очень интересно. Теория при этом также, я считаю, важна. Это вот вторая часть, о я хотела сказать, что вот тоже, как и говорил Артем, у нас получилось очень всестороннее образования. То есть, безусловно, были предметы, которые на первый взгляд, казалось бы, ну они нам зачем, например, философия. Но кроме того, что философия довольно интересная вещь, то оказывается, что она просто расширяет кругозор. И в общем-то в целом можно оперировать еще и к тому же, в разговорах или там, в жизни, в работе. У меня, у меня такое случалось, что мне как-то пригождались мои хотя бы базовые знания по философии, из курса базового курса философии, который здесь был. То есть вот такие более теоретические вещи, но при этом фундаментальные, они как-то, мне кажется, развивают логические связи и мостики, которые всегда потом в нужный момент их можно из, из вот этого багажа знаний вытащить. Хотела привести пример, как соотносятся вот теория и практика. С, по крайней мере, когда вот училась я, мы со второго курса уже могли проходить летнюю практику, и мы могли сами искать компании, где мы будем стажироваться. Это можно было сделать через доканат, И, в общем-то, там около месяца или, или больше можно было работать. После этого мы защищали отчет о прохождении практики. Я работала в Москве в крупном рекламном агентстве. Ну, как работала? Практиковалась. А, и, а до этого, за пару месяцев до этого я писала курсовую по м, м, курсовая на тему коммуникации в организации. И у меня были там, я расписывала модели, там вот бывает коммуникация матричная, бывает коммуникация вертикальная, горизонтальная и так далее. Ну, курсовая была сдана, все было хорошо, и вот я уже, я вот уже стажируюсь, и происходит какое-то какое недопонимание в коллективе, недоразумение, и мне тут вот как раз всплывает в голову, всплывает в память вот эти самые модели коммуникации, вот эти все матричные или вертикальные, которые я писала за два месяца до этого. И меня прямо снило. думаю, вот же оно на самом деле, вот я это вот учила в моделях, а вот как оно работает в жизни. И вот, вот что такая, и вот как раз те минусы какой-то из моделей, и вот сейчас я их вижу прямо вот сейчас, в эту минуту, вот в, вот в этой комнате или за стеной. И после вот этого какого-то озарения, осознания... Uh, я впоследствии реально стала стараться приложить вот эти теоретические знания на то, что uh, происходит сейчас, там, то, что я вижу, не знаю, у родителей, например, может быть, старших друзей, кто там уже работает, ну, или как-то еще. Или, как uh, или там, если у нас какие-то более теоретические курсы там, по международному, международным отношениям, например, международной экономике, то приложить это на то, что я сейчас вижу в новостях. И uh, вот это, я считаю, очень, очень классная история которая прям реально помогает. И то есть вот эти вот связи теории и практики, мне кажется, они вот уже, начиная, там, не знаю, доходят даже с первого курса, уже могут формироваться. Тут я добавлю еще вот про ту самую половинку, о которой я говорила, половиной. Половинка — это групповые проекты и самостоятельная работа. Когда я училась, их было не так много. Я знаю, что сейчас их намного больше. Но это то, когда, когда мы, студенты, организуемся в группы и выполняем какой-то проект. На чем-то работаем, что-то презентуем, что-то изучаем, и в итоге вот представляем, вот, так, вот это групповая работа. И это самостоятельная работа. То есть как мы сами внутри себя организуемся, так, так мы все это сдадим, представим, такую оценку и получим. И вот мне кажется, очень важно, когда еще вот таких вот учебных, Условиях, ну, довольно тепличных, да, давайте говорить откровенно, то есть, там не знаю, ничего не случится такого прям ужасно-страшного, если мы этот проект ну, сделаем чуть-чуть не так или как-то не знаю, не доделаем. Но вот в этих условиях довольно безопасных понять, кто ты в этой группе, кто ты э, по темпераменту, как тебе вообще работаться, как тебе вообще работается в команде, в проекте, э, кем нравится ли тебе его лидировать. Или ты выполняешь какую-то роль больше человека, который, не знаю, отвечает за ресерч, который больше ищет данные или который больше анализирует данные? И как вообще вот это все распределяется? И вот посмотрев на это в, в, вот в, на стадии института, на стадии студенчества, мне кажется, очень классно понять, реально сделать вывод о том, а кто ты дальше? и где тебе будет дальше удобнее и комфортнее работать. То есть здесь, ну, просто, по крайней мере, у меня сложилось такое представление, и дальше я уже как-то была готова к тому, что я буду делать в дальнейшем, что я буду работать в командах, этими командами каким-то образом руководить или со-руководить. Ну, то есть я уже вышла, я уже выпустилась с каким-то ну, пониманием того, что работа в команде — это мое, да, мне комфортно, мне удобно. И а, завершаю третьим пунктом про которую, опять-таки, мне кажется, мы, мы сейчас все будем говорить, это языковая подготовка, которая а, у меня была э, существенная в виде двух пар в день, каждый день какого-то языка, или сначала английского, потом добавился второй. И этот английский был, в общем-то, еще многоплановый, то есть это, во-первых, это были разные учебники, разные преподаватели, в общем-то позволяло как то с разных сторон посмотреть и на язык и, ну, как-то глубже узнать и страну и что-то еще, вот. и конечно отдельное это бизнес английский и тоже вот такой пример я даже осознала что какие-то из тем в рамках бизнес английского я узнала сначала а потом это были а потом это было уже в каких-то профильных курсах или профильных дисциплинах то есть вот такое тоже есть ну и английский поскольку очень много сейчас отраслей в которых работаем, маркетинг, все то, что связано с диджиталом, в финансах, оно все корнями идет в английскую лексику. Поэтому как только мы понимаем английскую лексику, все становится, на мой взгляд, намного проще. Вот, поэтому э, обобщая, я вот хочу сказать, что я, я реально я горжусь своим образованием. То есть это, наверное, мож, может звучать э, излишне пафосно, но так есть. Я с удовольствием возвращаюсь сюда. Э, уже с дружескими какими-то э, визитами или э, какими-то, не знаю, воль, ну, на, так, на такие мероприятия. И э, вот это очень классная э, ВИБДА, вот эта история с какой-то поддержанием традиций, преемственности, то, что мы все общаемся э, и как-то вот поддерживаем такие дружеские отношения. Опять-таки, как я сказала, многие приходят сюда преподавать, и это, я считаю, очень здорово. У меня на этом все. Я дальше остаюсь здесь и буду рада ответить на вопросы, если они у кого-то будут. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые родители. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Дина. Uh, я тоже являюсь выпускницей uh, факультета Института бизнеса и делового администрирования. Поступила я в 2007 году, окончила я бакалавриат в 2011 году. Что я могу сказать? Наверное, даже предупредить. Это затягивает. Это затягивает настолько, что uh, с вузом, с академией я осталась до сих пор. Сначала бакалавром, потом магистром, потом аспирантом, потом кандидатом, и сейчас uh, в том числе и преподавателем. Я долго думала, наверное, в каком формате провести, наверное, свой диалог с вами, потому что если вы будете задавать вопросы, это будет очень здорово, потому что это самое главное, наверное. Я вкратце расскажу о том, как сложилась для меня история. Если вы поддержите какими-то вопросами, это было бы здорово. Моя история началась совершенно случайно с дружеской встречи с моими друзьями и похода на одну из консультаций. Uh, мой друг поступал, и я решила вместе с ним просто сходить за компанию, посмотреть альтернативный вуз. Uh, к тому моменту я уже сдала документы на факультет журналистики МГУ и поступила на факультет журналистики МГУ. Да. Нас объединяет с нашими коллегами достаточно больше, чем мы думаем. Uh, мне настолько здесь понравилось. Uh, экзамены проходили несколько позже, чем на журфаке. И к тому моменту, сдав все экзамены, успешно поступив на журфак, я решила заправить документы и попытаться свою счастье уже здесь. Я прошла, и следующие годы, вот в принципе до сих пор я продолжаю учиться, учить, постигать что-то новое, открывать для себя новые знания. Могу сказать, что мы говорим про менеджмент, мы говорим про ту специализацию, которая сама по себе, она динамична, она не стоит на месте, это постоянно обновляемые знания, это а, не стоящая по себе на, на месте наука, она не академична, это не высшая математика, которая тоже имеется временной, <laughs> все равно динамику изменения настолько активно и сильно. По сравнению с 2007 годом факультет изменился до неузнаваемости, хотя бы потому, что сейчас у нас есть целое направление HR, и я считаю, это очень важно. Это продиктовано современными изменениями, современными реалиями, современной жизнью. В то время, когда училась я, у нас был международный бизнес и деловое администрирование. Всего два направления, соответственно, не такой большой набор студентов. Но, тем не менее, внимание уделялось каждому из нас. И все наши проекты, все наши истории, все наши кейсы, все мы имели возможность более детально рассмотреть, обсудить с нашими преподавателями. Сегодня таких направлений уже гораздо больше. А, они по-прежнему остаются столь же куларными. А, таким образом, они позволяет каждому студенту найти свое место в рамках вообще, в принципе, этой системы образования, решить интересующиеся его вопросы и найти для себя нужные ответы. Для меня важным вопросом был с самого начала некий кассовый разрыв между теорией, которую я здесь получала, и практикой. К четвертому курсу он практически сокращается за счет того, что у вас есть, как уже упоминали уже мои коллеги, это опыт, возможность пообщаться с практиками, которые вам дают не только теорию, но и практические аспекты бизнеса. А, за счет того, что вы выполняете различные проекты и кейсы на базе реальных компаний и организаций, с которыми наш факультет активно сотрудничает, это очень важно. И третий аспект, который был для меня особенно важен, потому что при поступлении там, на тот же шифак я активно готовилась, у меня была хорошая языковая база, и больше всего я боялась, что я ее могу потерять. Учитывая объем наших занятий английским, немецким, итальянским, испанским и прочими-прочими-прочими языками, я это не только смогла удержать-поддержать, но и нарастить. Это было потрясающе здорово, потому что уже магистратура у нас читалась частично на английском языке, и, собственно говоря, проблем каких-то восприятий, сдачи курсов, общения с преподавателем, в том числе с носителями языка, у нас не было. Это вот, наверное, из таких самых наверное, важных аспектов. А, деятельность моя на сегодняшний момент она связана с различными проектами. Это проекты в сфере строительства, это проекты в сфере здравоохранения, это проекты в сфере туризма, это проекты в сфере менеджмента, различная деятельность. А, вся она имеет то, что ее объединяет, она конечна. То есть мы ставятся конкретные цели проекта, мы их выполняем, соответственно, проекты меняются. Сейчас я занимаюсь там зарплатным проектом здравоохранения, в том числе. А, на сегодняшний момент я продолжаю свое обучение. И не так давно я защитила кандидатскую диссертацию, а на сегодняшний момент я помогаю нашим студентам в освоении новых навыков. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада ответить. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги. Я являюсь, наверное, самым старым выпускником Института бизнеса и делового администрирования. Я закончила в 2005 году. На данный момент я являюсь владельцем и управляющим директором крупного швейного холдинга. Больше 12 площадок, больше 14 тысяч квадратных метров, больше тысячи человек работающих. Меня просили осветить мою трудовую биографию, для того, чтобы было понятен понятна связь института, образования и непосредственно того, к чему я пришла да, на данный момент. А, я в рамках текущего мероприятия хочу выразить огромную благодарность Ирине Владимировне за поддержку а, того, что со второго курса м, она разрешила мне работать во вторую смену, а также дала шанс скажем так, устроиться у одного из наших выпускников. поддержала меня мое желание не только изучать академические дисциплины и, скажем так, проводить время на кампусе, а всецело поддержало мое горячее желание применять все знания и умения на практике. С третьего курса я три лета подряд проработала в Европе, в Италии, Агентом по продаже люксовых итальянских тканей, скажем так, то, что тот уровень языков, да, который дается здесь, в институте, очень помог мне на чужбине, помог чувствовать себя очень комфортно. Я проехала всю Европу, проработала с итальянцами, с немцами, с французами и прекрасно себя чувствовала, как. Рыба в воде, знаю абсолютно точно, что и базовый английский, и второй у меня итальянский был, что я понимаю, читая документацию на английском языке. А, также могу свободно совершенно составлять документы, подписывать их, производить различные транзакции. А, мои коллеги осветили академическую часть подробно, особенно выпускники. Совсем свежая, как говорит Ирина Владимировна. Я хочу немножко другой аспект затронуть. Ребят, честно, вот я пришла в академию, в институт спустя 17 лет. И как руководитель, да, для меня было совершенно удивительно и уникально отметить и заметить то, что базовый коллектив, который сформировался в нашей в нашем институте, он сохранился. Это показывает... О том, это показывает то, что люди, которые здесь, да, для меня просто как для руководителя да, действующего, это очень важно. Они вовлечены, они а, воспитывают, учат своих детей, да, своих выпускников с душой. И я не буду сейчас э, обсуждать важность и нужность академических дисциплин. Это и так всем понятно. да Прекрасные языки, базовый английский, каждый день по две пары. Это все... Каждому человеку понятно. Я буду сейчас говорить о людях, которые воспитывают, растят, э, дают э, не только базовые знания, но и понимание жизни. Это очень важно. Потому что знания, они меняются. И вообще меняются. Мироощущения, как вы видите, у нас была то пандемия, то сейчас война, хотя ее по-другому принято называть. Но базовые принципы, да, умение решать проблемы, это базовое а, умение, которое прививают нам здесь. Да, есть проблема и нужно обязательно найти решение. Это самое главное, что дается здесь. А, умение аргументированно отстаивать свою позицию, зная, что ты прав, да, доказать оппоненту, что м, твое мнение оно имеет место на существование. А, гордиться своей родиной, а, гордиться достижениями, гордиться своей историей. И а, очень многие вещи, которые именно вот э, такого принципиального характера, которые дают именно здесь, внутри Академии. Да? То есть я пришла, я пришла, как будто и не было этих 17 лет. А 17 лет, да. Я пришла как в семью. И действительно, правы мои коллеги, многие, вот моя лично моя подруга, моя однокурсница, она сейчас уважаемый преподаватель здесь, это тоже о многом говорит, что людям настолько комфортно, они настолько вовлечены в свое образование, им настолько нравится то, чем они занимаются, то, что они понимают, что потом, после окончания академии, да, после окончания института, они смогут отдавать. Я хотела бы еще сказать такой момент про сообщество. Сообщество... Нас здесь учили выстраивать отношения внутри сообщества. Тогда, 17 лет назад, когда интернет был через телефон, когда носителем информации были дискеты в нашем компьютерном классе, это было не так популярно, у нас только начинались одноклассники. Вот. То сейчас сообщество и отношения внутри сообщества – это очень важно. Это способ коммуникации с миром. И это то, чему нас учили здесь – выстраивать отношения. Очень многие мои однокурсники по-прежнему составляют костяк нашего сообщества. По-прежнему у нас очень высокий а, уровень коммуникации с друг другом. И мы во многом, не во всем, но во многом являемся единомышленниками. А, к счастью, вот нам удалось этой весной создать сообщество, в том числе в которое входят очень многие наши. А, Мои одноклассники, однокурсники, э, люди, которые закончили наш институт, которые сейчас, как и многие российские предприниматели, помогают нашим согражданам. Это на самом деле очень весомый э, вклад, который мы делаем. И такое умение выстраивать коммуникации внутри все-таки было воспитано и передано здесь. Вот. Поэтому я еще раз хочу отметить то, что, конечно, академические дисциплины — это ужасно важно, это все замечательно. А мои преподаватели идут в ногу с прогрессом. Я тут даже встретив спустя много лет своих учителей, я им просто низко поклонилась, принесла пакеты с подарками и сказала, что вот Сейчас я хочу отметить, насколько некие базовые дисциплины помогли мне в жизни. И вообще в, в жизни, в реальной практике. То есть не просто так вот где-то прошлись и забылись, а вот действительно помогли я, там, э, особенно касается языков и информатики. Вот все, что было дано, все, что было... Uh, pre -pre да, как все, что было научено, все эксплуатируется и по сей день, конечно, с некой долей апгрейда, но тем не менее базовые знания, базовое понимание uh, было дано здесь. И uh, самое главное – это то, что нас научили учиться, потому что, к сожалению, не всему возможно научиться в рамках учебного заведения любого. Но умение учиться, умение принимать, перерабатывать и концентрировать в себе информацию было заложено здесь. Не всегда наши отношения складывались гладко. Были моменты, когда э, нас воспитывали. И, между прочим, вот эти моменты воспитания я, э, усилили личность. Я за них очень благодарна. Ирина Владимировна, в частности, вам очень благодарна. За усиление ну, адрес, значит, <смех> значит, воспитывали. воспитывали, воспитывали, потому что ну, юность, гонор. Я очень благодарна за это. Сейчас, вот, по прошествии многих лет, я понимаю, что это было сделано очень правильно. И умение решать какие-то вопросы, идти к цели. Опять же, вот это все, то, что было рождено и дано здесь. Поэтому, если есть какие-то ко мне вопросы... Я буду рада бесконечно на них ответить. Но на этом, наверное, все. Я больше, более эмоциональную часть внесла. А, да, в, вот. Не все про-английский. Не все ж про-английский, правильно даже. <свят> но, кстати, я заметила, что вот когда кто-то из нас говорит, мы все мы сидим, мы их сидим, погибаем головой, потому что мы не совсем согласны. Да, <свят> так и было. Английский это, конечно, замечательно, но. Английский вы... тоже хорошо. Итальянский тоже хорошо. Но, к сожалению, сейчас ни английский, ни итальянский не помогает. А вот умение справляться с проблемами — это было. Все, спасибо. Ну, Роман Марач. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Роман. Я выпускник 2010 -го года, поступил в 2006 году. Со второго курса я работал, работал, когда начал работать с 2006 года, попал на стажировку в компании Unilever, производителя чая Lipton и многих других вещей. Вот. В отделе финансов, соответственно, проработал я полгода, после этого поехал учиться по программе двойной диплом, заочно учился здесь, соответственно, учился в Великобритании параллельно. Во время учебы у меня был там небольшой стартап. Мы делали игрушки для слепых детей. То есть это был такой говорящий кубик с акселерометром. Тогда не было столько телефонов, но в принципе кубик, который что-то говорил, когда там нужной стороной смотрится, что это было такое новшество, которое, в общем-то, такое зашло и было интересно. Закончил, соответственно, в 2010-м. После того, как закончил а, универ... а, академию, а, попал в… Попал, а, взяли на работу меня или устроился в компанию McKinsey, это ведущая компания большой тройки, консалтинговая. В компании McKinsey я поработал пять лет, занимался в основном логистикой, работал в Великобритании, в том числе, работал в США во время работы, полгода где-то провел за границей. Соответственно, в 2015 году, там с 2013-2012 года одним из клиентов моих, в том числе работы в МакКинзи, было правительство Москвы, когда Заместитель мэра Максим Лексутов из бизнеса пришел в значит, правительство Москвы, заместитель мэра Москвы. И в общем-то позвал он меня, как и часто бывает, что консультанта бывших зовут, в 2015 году работать в Московский метрополитен. В метрополитен я пришел работать директором по стратегии, заместителем руководителя метрополитена по стратегии. И через год стал первым заместителем руководителя метрополитена по Курировал всю клиентскую работу, то есть все, что связано с клиентами, с тем, как выглядит метрополитен, то есть то, как он на самом деле менялся последние шесть лет. Вот здесь, в общем-то, можно меня ругать, не знаю там, или не ругать, в общем-то, вот отвечал за финансы, отвечал за инвестиционную программу, за его развитие, в общем-то, по 2021 год. Но, чтобы было понимание, Метрополитен — это коммерческая компания, несмотря на то, что он полностью принадлежит правительству Москвы, с выручкой сейчас больше 100 миллиардов рублей. То есть это, в принципе, достаточно большая, интересная работа. Вот С 2021 года а, перешел я работать в правительство Москвы. Сейчас работаю первым заместителем, собственно, Максима Станиславовича Алексутова, а, замом мэра по транспорту, курирую финансы, IT, а, развитие, парковке во всех значит предпри это меня ругать светофоры камеры, все за это все можно ругать меня в общем да, да это я сейчас, сейчас вопросы тоже расскажу тоже сюда да вот но то есть у нас все 8 предприятий вот суммарные там выручкой 200 миллиардов рублей вот за там эти части в предприятиях сейчас как раз отвечаю я Могу сказать, что вот здесь там много говорилось, да, что же здесь, что отличает вот, в принципе, факультеты, институт вообще от всего остального. Я бы про три вещи сказал. Первая вещь это, в принципе, знаете, здесь супер атмосфера, чтобы можно было создать вообще свой полностью институт. Вот какой вот он для каждого разный, на самом деле. Это прекрасное место, чтобы построить и учить то, что ты на самом деле хочешь, несмотря на обязательные курсы. То есть мне всегда нравились финансы, мне очень нравились количественные методы бизнес-анализа, бизнес-прогноза. Это супер просто дисциплина на самом деле, которая вообще абсолютно гениальная. Сейчас это называется Data Science. Я даже зашел на сайт, почему-то не называется у вас, это Ярин Data Science, но это реально безумно крутая история. Я помню, как я доставал преподавателя все время, и насколько это в течение всей моей карьеры, вот этот уникальный навык, который из университета получается, насколько он, умение работать с большими данными, большими цифрами, большими объемами информации, насколько это было полезно. То есть и ну, дало возможность мне создать вот эту историю. У нас училась на курсе Ольга Можайская. она сейчас работает вице-президентом компании Лазада. Это дочка Алибабы в Сингапуре, которая, в общем-то, Алибаба, все знают, кто это такие. Они в Сингапуре представлены своей дочкой, и она вице-президент по маркетингу сейчас в Сингапуре работает. И вот ей там нравился маркетинг, а она, в общем-то, шла другим немножко путем и создала себе свой факультет, свой институт. И занималась и прикладными вещами, и вещами, связанными с, значит, э, с адми... э, и учебой, и, и проекты все было вокруг этого. И это на самом деле очень круто. Реально можно создать свой институт. При этом, если хочется вот купить и не учиться, тоже, наверное, можно. При определенном уровне там, способностей и талантов даже такой институт свой можно создать. Но вряд ли вы там ради этого сюда пришли. Но в целом… Uh, даже, наверное, можно так. Это первая история. Вторая история, на самом деле, абсолютно уникальные преподаватели. То есть здесь, в принципе, ну, на большой части лекций, на большей части лекций uh, выступают абсолютно талантливые люди, которые что-то интересное и рассказывают, причем рассказывают на практике. То есть это ты, когда приходишь на работу, на первое рабочее место, в принципе, ты уже что-то видел, что-то слышал от людей, которые что-то делали, они просто в книгах это прочитали. И это на самом деле безумно тебя отличает от там, выпускников других университетов, которые часто фундаментально сильнее. Наверное, люди с МГУ, МГУ, ну, безусловно, или из Бауманки лучше знают техническую часть. Вообще вопросов нет действительно так. Но в принципе возможность учиться, кто что-то делает, а не только книжки писал, это очень большая и крутая история, которая вот это место отличает. Это вторая как бы тема. Третья вещь. Ну, говорили про языковую подготовку. Она действительно здесь... Очень хорошая, да, и она на самом деле, чем отличается, очень много разных уроков. То есть там одного английского четыре вида уроков было, когда я учился, сейчас не знаю. И а, это позволяет, в принципе, тоже очень живой английский получать, вот бизнес английский, там был видео английский, и когда я приехал в Великобританию… А несмотря на языковую подготовку, я вообще ничего не понимал, что англичане говорят на улице. Ну Просто вообще ничего не понимал. Они что-то говорили в баре, на улице, ничего не понятно. Но в университете бизнес английский абсолютно прекрасно можно было и работать, и разговаривать. И на самом деле способность учить языки, она тоже, в принципе, здесь появилась. Я сейчас учу китайский язык уже. 9 месяцев и могу сказать что вот какие-то основы на самом деле а вот и структура того как это учится здесь закладываются очень прям фундаментально и здорово вот нет я стесняюсь еще очень плохо говорю сказали два с половиной года надо учить чтобы что-то вообще можно было читать желательно в китае да так что английский сказано было уже не очень наверное сейчас полезен но китайский действительно надеюсь что Пригодится. Так что эм, безумно, Ирина Владимировна, вам лично и институту и в целом благодарен. Прекрасно, могу сказать, что место, прекрасные годы и действительно какой-то импульс на всю жизнь, чтобы в любое место попав, можно было как кошка разобраться, на четыре лапы приземлиться, потому что в текущую вот, мою сферу деятельности входит все, то есть начиная от компании по производству микрочипов для карт-тройка, то есть у нас есть там дочка, которая делает для карточек «тройка» чипы. Это первый транспортный чип, там, который есть там, с АЭС-128 криптографии. То есть он действительно российский продукт. Мы три года его уже делали, кончая какой-то истории, связанной с продвижением и с донесением информации до пассажиров метро. То есть разобраться с нуля в чем-то быстро и сделать, вот в принципе, это то, что, наверное, здесь можно разобраться и быстро научиться. Спасибо вам большое. FacePay, да. Пользуйтесь. Ну вот много нового интересного. Как приятно все это вживую, на самом деле, видеть, а еще счастье. Скажите, коллеги. Никто специально, ник никого не, не готовили, много нового для себя открыли, узнали. Но я, видимо, так, я такой завершающий аккорд выступлений выпускников попробую сделать и сказать нового ожидает вас. Ну, все правильно сказали, ребята. И я понимаю так, что мы правильный дорогой идем, потому что ведь вот в чем специфика бизнес-образования заключается как раз в том, чтобы научить принимать решения, научить адаптироваться к ситуации, научить выстраивать взаимоотношения, научить быть ответственными, не бояться ответственности. И поэтому с этого года мы, обобщая свой, так сказать, накопленный опыт, мы перешли к обучению в несколько ином формате. Формат этот условно сейчас называется мультипрофильный бакалавриат. Давайте не будем, так сказать, сильно привязываться к названию. Я скажу, в чем заключается его идея. Идея заключается в том, что мы в настоящий момент реализуем программы по трем направлениям уже. Наш традиционный менеджмент – Десятилетнее управление персоналом и наше новорожденное направление реклама и связи с общественностью программа под названием Управление восприятием двоеточия, интегрированной коммуникации в международном бизнесе. Люди поступили на эти три направления. Сейчас они учатся и будут учиться еще полтора года вместе получать основы бизнес-образования. То есть, вот то, о чем ребята сейчас говорили. То, что э, в конечном счете потом проявляется как интеллект, как решительность, как коммуникация, как способность видеть ситуацию в целом, как способность находить при, причинно-следственные связи, э, как ориентация на результат и готовность получать этот самый результат, что, собственно, позволяет выпускникам бизнес-школы успешно работать и в государственных учреждениях и вообще в любой точке планеты и в любом, так сказать, в любой отрасли, в любом функционале. Вот это все дается, вот это все закладывается теми дисциплинами, которые мы условно отнесли к модулю бизнес образования. Вот этот модуль в эти полтора года закончится проектами, в которых группы будут смешанные, представители разных направлений, где они Попробуют себя в самых разных и разных функционалах и поймут, кому что более комфортно, кому что больше нравится, к чему они более способны. И на основании, так сказать, этого опыта они смогут подкорректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. То есть, Скажем, человек поступил на менеджмент, потом оказалось, что у него лучше идет HR. То есть все то, о чем сейчас ребята говорили, вот это позволяют учитывать вот эти, скажем, может быть, стартовую незрелость, э, спонтанность профессионального выбора, то есть пришли куда родители сказали, а когда ручками потрогали все, на кончиках пальцев ощутили вообще что такое бизнес, э, попробовали себя в разных, так сказать, ипостасях, в разных ролях. И в разных функционалах приняли окончательное решение. А дальше разошлись по своим специализациям. Но недалеко друг от друга, потому что все равно будут какие-то и общие дисциплины, и общие проекты. И наша голубая мечта заключается в том, чтобы мы выпускали уже не отдельных выпускников наших, а команды выпускников, где уже сформированные команды, где были бы так сказать, люди, отвечающие там, скажем, за HR, за финансы, за продвижение, за стратегию с тем, чтобы они могли дружно, так сказать, и начинать свои дела, чтобы они могли уже участвовать в каких-то корпоративных проектах, будучи готовой, слаженной, сработанной программой, командой. Вот такая ситуация. Вот в общих чертах я сказала. В детали все, на самом деле, я, слава богу, могу сейчас не... не, не акцентироваться на деталях, потому что все это на сайте есть, все дисциплины, вся эта, так сказать, логика это прописана. И, значит, мы, конечно, не стоим на месте. Спасибо большое за теплые слова, которые вы сказали. Мы вас тоже, на самом деле, всех помним и всех любим. Всякий раз я вот с трепетом, на самом деле, встречи, приглашаю вас на открытые двери и, и, и встречаю, и я не знаю, что вы скажете, но, в общем, пока ничего плохого еще не сказали пока ничего плохого не сказали, а мы много нового интересного узнали про себя в том числе. Значит, вот хорошо Маша сказала, что здесь люди вовлечены, что 30-й набор будет в этом году, а кураж не пропал. И много есть интересных и задумок, и много интересных и много интересных форматов. Вот сейчас стоит вот представитель четвертого курса, актуальный председатель студенческого совета. Не даст соврать, да. что, не даст, что вчера, например, у нас было собрание четвертого курса, некая, так сказать, увертюра к модулю по управлению научно-исследовательской деятельностью. Вот когда, знаете, некоторые... Факультеты, наши конкуренты, наши коллеги рассказывают, что студенты работают над реальными проектами, реальных компаний. Я в это верю с некоторым трудом, понимаете, потому что как-то предположить, что компания BMW пришла к студентам третьего курса и сказала, ребята, помогите нам с консалтингом, свежо предание. Поэтому, да, конечно, мини-задачи, мини так сказать, по конкретным кейсам, по конкретным проектам, да, их приносят преподаватели практики, они их, инкорпор, так сказать, инкорпорируют в учебный процесс, а, ну, получают свой, так сказать, свой дивиденд от этого, получая свежий взгляд на свои собственные проблемы, но как-то никто не сердится друг на друга, все довольны, такое тут вот взаимное обогащение, такой эквивалентный обмен происходит. Вот, а на... В финальной стадии нашего нынешнего четвертого курса студенты будут работать над действительно решением реальных задач, которые, не, не, не скрою, э, этот формат сложился благодаря тому, что нынче заместителем генерального директора государственного бюджетного учреждения РОСИЗО работает наш выпускник. Какого года? Славик Поплавский. Значит, 2000, 2000, 2005 года, да. Выпускник, да, 2000, ну, все правильно, 18, 17 лет у него прошло. 17 лет, да. Сформированы, это третий год уже, так сказать, такую практику мы... Что делать с практикой? Мы практикуем это уже третий год. Мы оттачиваем форматы взаимодействия, проекты, которые готовят студенты, делаются год от года лучше и лучше, они решают разные задачи, но в результате их проекты внедряются в реальную работу реальной организации. И это очень здорово, потому что, опять, Мария Андреевна, ссылаюсь на вас, потому что что делает управленец, кем бы он ни работал? Он должен быть универсальным решателем задач, решателем. решателем. Когда все отработано, когда все алгоритмизировано, когда все идет, понимаете, как надо, руководитель не нужен. Руководитель нужен тогда, когда начинаются какие-то сбои, какие-то, что что когда что-то идет не так. И вот тогда нужно быстро принять решение, взять на себя ответственность, не побояться этого. И я очень надеюсь, что мы к этому наших ребят. Готовим определенным образом, давая им все-таки всестороннее образование, потому что бизнес-образование, управленческое образование, это, управлен... это образование, надеваться некуда, аристократическое по своей сути, подготовка управленцев, отсюда и широта дисциплин, ш... широта, обширная номенклатура дисциплин. у нас, наверное, самые длинные транскрипты по всей академии, мы много даем дисциплин. С тем, чтобы наш человек понимал чего-нибудь и как-нибудь, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, это не про то, что Пушкин был разгильзяем, а потому что он получал фактически управленческое образование в своем царско-сельском лицее. И вот эта идея нам близка, мы от нее не отказываемся, пытаемся, так сказать, структурировать действительность для наших студентов с тем, чтобы они выбрали тот аспект, в котором они будут чувствовать себя наиболее сильными, где они смогли бы свои таланты развить наиболее ярко, коммерциализировать их, монетизировать их, ну и принести пользу себе, своей семье и своей стране. Как-то так. В общем, все. Готовы отвечать на вопросы? Я думаю, я и мои коллеги. Пожалуйста. Какие вопросы? Нет вопросов? Пожалуйста. с нулевым английским? Ну, практически, да, у вас есть еще целый год и лето для того, чтобы его подтянуть. Деваться некуда. Первый язык у нас ЕГЭ, английский. Сдавать, Нет, ЕГЭ надо сдавать по тому языку, где вы больше баллов получите. А стартовать с английским придется. Первый язык все равно будет английским. Такие случаи у нас бывали, и ребята... Подтягивались за оставшийся период до начала, до начала обучения. Мы к этому относимся с пониманием. Если один язык есть уже хороший, понимаете, что второй язык, как Роман сказал, ляжет? Что что? Нет. Ну, нет. Второй язык у нас со второго курса. Второй язык со второго курса. Увы, пока пока нет, пока нет. Еще, господа, значит, вот что могу сказать в качестве такой превентивной информации. Э, сейчас идут разговоры о том, что как каким-то образом процедуры будут корректироваться вступительных испытаний. Мы про них пока тоже ничего не знаем. Это все читайте прессу, смотрите на сайте академическом, правила приема, правила набора. Э, известно ли, что Министерство образования собирается подтянуть минимальные баллы проходные по ЕГЭ, поэтому, как, как я не ненавижу, как мы все не ненавидим это самое ЕГЭ, делаться некуда, придется напрягаться с тем, чтобы какие-то баллы там хорошие, высокие получать. Значит, со следующего года бюджетные места будут на всех направлениях. В этом году на управление восприятием по рекламе не было бюджетных мест. В следующем году будет 10 мест бюджетных на рекламе, 10 на HR, 15 на менеджменте. Набор принципиально мы делаем, не делаем большого набора, стремясь, так сказать, сохранить все-таки какой-то такой налет бутиковости. Ну как-то вот не в наших правилах набрать там 300 человек за 200 рублей. Мы не сможем такое количество людей обучать качественно, потому что, да, преподаватели практики, но практики наши все, понимаете, они все это все уникальные единичные экземпляры. И поскольку они практики, они совмещают преподавание со своей основной работой, и на такое большое количество часов их от работы, от их бизнеса отрывать невозможно. Ну, это абсолютно реальная вещь, понимаете. И, ну, потому что действительно практики. То есть это актуальные практики. Это не так, что 10 лет назад человек открыл киоск, степени научной у него нет, и поэтому он значит, позиционирует себя как преподаватель практик. Таких практиков у нас нет. У нас реальные, живые практики, классики. Слушаю вас. Заочная форма? Нет. Заочная? Пожалуйста. Дополни... Я ничего не говорю про дополнительные испытания. А, вступительные ЕГЭ по поводу... Да, там, там будут как-то корректировать вот эти минимальные баллы. Понятно, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Это принципиальная позиция Академии с тем, чтобы, так сказать, исключить какие-то коррупциогенные факторы. У нас что происходит? У нас бывает такое тестирование по английскому языку, ну, это для того, чтобы определить уровень с тем, чтобы формировать гомогенные группы, однородные группы. Сколько человек из этого выпало? 8-9. Небольшие группы, и вы знаете, тут есть своя психологическая проблема. Вот они работают в такой группе, 8-9 человек с преподавателем на каком-то курсе, и так прям прорастают друг друга с преподавателем, и потом не хотят этого преподавателя менять. А идея такая, что нельзя, понимаете, сращиваться так. Значит, Позиция кафедры такая, что значит, нужно дать им нового человека, нового преподавателя с новыми требованиями, с тем, чтобы они учились адаптироваться, понимаете, к новым ситуациям. Ну, тяжело, что тяжело? Смену преподавателя смену воспринимают тяжело, потому что привыкают, понимаете? Ну, очень, очень да, да. родным вот но мы ломаем эти привычки нет ну, аргумент тут какой вот понимаете, англичан ну, скажем люди владеющие языком предпочитают сами своих детей не учить отдают в чужие руки, потому что это как здоровее, потому что это более объективные требования, а когда уже все друг к другу привыкают, понимаете, то вот этот градус, так сказать, напряженности он снижается, это вредно. Да. Самим. Сам немецкий, или Нет. Пусть не берет на себя такую ответственность. Значит, господа, у вас есть возможность там, наши студенты, узнать всю правду, что происходит на самом деле в институте. Можно какие-то вопросы задать нам, частные вопросы, если хотите. Я смотрю, как-то так не очень оживленно у вас тут. Можно нашим, с нашими выпускниками поговорить? Вы готовы, готовы немножечко? поинтерактивничать?